Муська поймала птичку. Он в сеточку. Представляете? И птичечка, он прыгает. И притаилась ждет. Он что-то репыхается. Бабушка говорит, мусит. Ой, она хорошенькая. Ну все ара. Ну отпусти птичку. Тебе птичку не жалко, что ли, сидит, облизывается. А? Как ты ее поймала так? Что, отобрала, что ли? Нет. Она сидит, вон наблюдает за ней.